Чтобы вы еще раз понимали, что происходит, что мы сейчас делаем. Стихийная сила это основа основ, это первые элементы, из которых творилось когда-то все, самые первые кирпичики для создания реальности. Человек тоже слеплен из этих же самых кирпичиков. В разуме, в теле, в клетках, в атомах, в ваших мыслях, в ваших эмоциях, в ваших желаниях, в ваших результатах жизненных, в каждом из этих элементов есть присутствие стихийных сил, но то, что мы имеем здесь в реальном мире, это уже их производные, они не в чистом виде, они лишь в том виде, в котором они разрешены реальностью. Потому что если бы они были в чистом виде, реальность бы просто этого не потянула. Тяжело ей было бы справиться с нами, если бы мы реализовывали стихийную силу в чистом виде. Поэтому основная задача реальности, это поставить таким образом запрограммировать сознание человека таким образом, чтобы он свою стихийную силу, во-первых, никогда не испытывал в полную мощь, а во-вторых, испытывал ее только в разрешенных рамках и использовал ее только в разрешенных рамках. Соответственно, все, что человек делает, это отчасти сила стихий, но очень сильно лимитированная, очень сильно это как суррогат, да, который вот, есть мясо, а есть да. полуфабрикат. Да, то есть вот засунул в микроволновку, что-то там получил. Но от мяса это уже очень далеко, только одно название. Система, система эгрегоры. Они для этого и создавались. Вся эта сложная многоуровневая система эгрегоров изначально создавалась для того, чтобы на каждом уровне сдерживать вот эту силу. Потому что иначе впоследствии это будет хаос, потому что стихии отчасти принадлежат к миру хаоса. И тогда человеком невозможно управлять. А если человеком невозможно управлять, боги, силы не смогут здесь реализовывать свои определенные программы. Поэтому человек должен быть А, существо управляемым, В управляемым просто, С управляемым всегда, даже когда силы не обращают на него внимания. То есть все должно происходить в автоматическом режиме. Это Обязательные условия существования реальности, но всегда существуют и обратные условия, облегчающие процесс. Никогда не бывает игра в одни ворота. Всегда техническое задание ⁇ это контракт, который включает в себя права как той и другой стороны, иначе это будет это нарушение всех законов, все должно быть равновесно. Магия говорит о том, что закон равновесия главный закон в этом мире. И если одна сила имеет право давить своими ресурсами на объект, то и другая сила имеет право помогать этому объекту справляться с так, подобным давлением. Человеку дана свободная воля это единственный его инструмент я есть который у него есть ничего больше другого человеку не дано все с чем он приходит он приходит только лишь со своей волей зачатками да? и с потенцией подчеркиваю потенцией на память то есть память у него есть но вспомнить ему никто не будет помогать и в этот мир он приходит абсолютно голым и абсолютно одиноким и это есть показатель тому, что никто ему в этом мире помогать не будет по условиям игры. Ему будут помогать расти, ему будут помогать питаться там, до определенного уровня, но помогать ему вспомнить не будет никто. Как раз наоборот, все будут максимально стараться делать, чтобы он это ничего не вспомнил, чтобы он ничего не проявил, а его задача... Включить силу воли и препятствовать этому вмешательству, препятствовать своим внутренним сопротивлением «я хочу и мне надо» ставить поперек общим задачам «мы хотим и нам надо». С этим справляются единицы, с этим справляются немногие. Единственное, что есть у человека и не имеет права быть отобранным у него, это его воля. Воля ⁇ это всегда то, что должно оставаться у человека. Пользует он ее, не пользует он ее. Это его глубоко индивидуальное дело. Но это тот инструмент, который даже купить нельзя. Права можно. минуту. Права можно. Обязательства можно. Еще какие-то эффекты жизненные, связанные с социумом, можно. Но волю нельзя. Почему вы решили, что человек сумасшедший, он без воли? У него просто это оценивает кто наблюдающий это оценивает а человек который находится вне своего ума значит наверняка он находится в каком-то другом уме просто вам он непонятен его ум воля присутствует у человека в любом случае Это значит, что он ее просто не использует. Но она у него есть. Он в любой момент ее может вытащить, как меч из ножен. Сумасшедший человек это человек с иной структурой сознания. А структура сознания делается всегда вокруг стержня, вокруг воли. Значит, вокруг чего-то она делается, значит, воля у него есть. Продолжаем разговор. Таким образом, Стихийная сила это то, что принадлежит человеку по праву и лежит в основе воли, и пробуждение этих стихийных сил есть причина, основа пробуждения всего остального, всей структуры личности, на которую человек должен иметь право. Права, то, что он нарабатывает, ресурсы в этой жизни, в прошлой жизни, права по крови, права по роду, человек может отторгнуть от произвести, отторгнуть через отчуждение. Он может продать свои права, он может заложить, он может их подарить, он может их потерять по глупости, по незнанию, по недомыслию, чего собственно говоря обычно всегда и делают, из страха за свою жизнь. И тогда он останется без прав, но с волей. Всегда у человека по правилам игры есть возможность начать все сначала. И пока человек жив, еще ничего не потеряно. Всегда. Сила стихий, которую вы сейчас себе пробудили, она должна вам показать о том, во-первых, что воля у вас есть. Во-вторых, только от вас зависит ее включенность в вашем сознании. Помимо всего прочего, именно... Такое сочетание и расположение в структуре сознания человека стихийных сил показывает вам основные законы этого мира, которые заложены самим стихийным существованием А поскольку стихии первичны, а все остальное вторично, значит, во всех остальных и человеческих, и природных, и божественных законах, как. Необходимая и достаточная мера развития должна присутствовать это иерархия, иерархия стихий. Мужское управляет женским. Женское поглощает мужское. Это есть во всем, и в человеческом мире, начиная от физического тела, и в мире социальном, и в мире власти, и в мире денег, и в мире чего угодно. Это правило присутствует везде. Видеть и не нарушать, не нарушать, потому что мир простит тебе абсолютно все, кроме нарушения своих фундаментальных законов. Мужское доминантно над женским, и как бы не хотелось думать иначе, это во всем абсолютно проявляется. То, что поглощает ресурс, не может становиться выше иерархически, чем то, что этот ресурс добывает. Следующее фундаментальное правило, которое также проистекает из иерархии стихий, о том, что в чистом виде стихии в основном представлены на уровне подсознания человеческих процессов. А значит, сдерживание стихий через систему будет проходить именно на этом уровне на уровне воздействия на человеческое подсознание, потому что там находятся три основные стихии. А это болезни, это страхи да, и, ну, скажем так, несвойственные разуму желания, как в воде, мы все вместе идем в светлое будущее. Да, состояние массовости, состояние единения, это значит, что нас должны вести общие желания, которые позволят нам соединиться воздействует на сознание людей для того, чтобы развить у них общую систему желаний, общую систему страхов и общую систему потребностей. Таким образом, сознание человека в большей степени вероятности никогда не поднимется выше астрального тела, оно будет удерживаться искусственно на этой сфере его жизни. И только от него от самого, повторяю, зависит, преодолеет он сопротивление, сумеет он как-то капля взлететь хотя бы на уровень ментала или ему будет приятнее двигаться в общем потоке. Но разум человеческий должен уметь функционировать везде и в толще, и в свободе, и в воде, и в воздухе. А что может заставить воду пребывать в агрегатных состояниях различных? Какие? Нет. Огонь. Огонь, стихия огня заставляет воду пребывать в различных агрегатных состояниях, под воздействием много огня она делается паром, норма огня, она остается водой, мало огня она превращается в лед. Таким образом, именно внутренний огонь, как сила власти, проявляемая в этом мире, как воля, которая воздействует на землю и заставляет ее дышать и двигаться, это единственное, что может человека позволить ему находиться и в воде, и в воздухе в равноценных, равнозначных условиях без ущерба для самого себя. Значит, огонь должен быть проявлен у человека как минимум. Именно по нивелированию огня работают в основном все вышележайшие эгрегориальные структуры, а именно религия и государство. Они, повторяю, являются монополистами, держателями каналов, узурпаторами держащими стихию огня. И значит для того, чтобы в человеке ну, скажем, так, сократить потребность в огне, для того, чтобы удерживать это под контролем, именно религиозные и государственные правила, лежащие у вас в будхиальном и как следствие, в ментальном теле, выполняют функцию не сдерживания внутреннего огня. Моральными, этическими нормами власть это хорошо, власть это плохо а религиозными догматами, куда человек должен направлять свою волю как эффект взаимодействия огня и плоти, огня и земли и так далее. Это высшие моральные принципы, которые основаны только на одно, удерживать поток огня в социально приемлемых рамках для того, чтобы человек не становился индивидуальностью, для того, чтобы лишить его этого свободного права смещаться между стихиями воды и воздуха так, как ему надо, потому что это смещение и свободное перемещение между водой и воздухом автоматически включает каузальное тело, а именно право на управление событиями, захват в воронку новых людей, новых событий, новых возможностей для кого, но ну, не для системы однозначно для себя, для своей воли, для своего движения по жизни. Соответственно, если мы ставим себе такую позицию относительно всего общества, я главное, а общество не главное, мы выступаем обществу эгрегором, будхиальному слою в качестве антагониста его идей, потому что он-то нам вкладывает совсем другие правила, и с этого момента оно обладает правом давить нас еще более сильно, чтобы мы, не дай бог, не вырвались на уровень выше на уровень аджна. Потому что аджна это регулятор вашего размаха вашего каузального пространства, раз, регулятор вращения воронки 2, а регулятор вращения воронки сама воронка, скорость ее вращения. Это есть ничто иное, как скорость управления временем и сама скорость времени. А закон этого мира, конкретно закон будхиала, который сами же эгрегоры нарушить не могут, потому что сами же его и установили, говорит о том, что тот, кто имеет право на занимание позиции в более высокой касте, имеет возможность управления временем всех остальных. А тот, кто занимает иерархическую позицию в более низкой касте не имеет такого права, он является ведомым ему будхиальное пространство, эгрегоры задают лимиты возможности вращения его каузальной воронки, но лишь тот, кто поднимается иерархически выше, сам начинает задавать для всех этот ритм вращения и прежде всего для самого себя. Поэтому скорость течения времени у правителей значительно превышает скорость течения времени у земледельцев. Пока земледелец почищется, правитель уже все сделал. Да? То есть скорость разная. Скорость. Соответственно, до, дойти до этого уровня, уровня управления скоростью течения времени для всех остальных по правилам игры, и здесь эгрегоры в данном случае бдят свято, должен дойти только самый лучший, самый сильнейший, самый волевой, самый сильный. И вы, я думаю, что с этим тоже согласны, потому что абы кто у власти, это мы уже знаем, чем заканчивается. Правда? Истинная власть, истинный правитель должен обладать правом на власть, и это право на власть целиком и полностью формирует стихия огня, как она проявлена в человеке. А как она может быть проявлена? Только источником питания, который дает ему стихия земли. А стихия земли это наша плоть, это наша кровь, прежде всего, чем мы ее питаем, кровь преимущественно. Поэтому основные права на власть мы, конечно же, получаем по крови, первичные права. Если у тебя есть это право по крови, оно у тебя никуда не денется, пока есть у тебя эта кровь. Но вот пробудить это право может только сила внутреннего огня. Потому что, когда наши далекие предки, возможно, отдавали свое право на власть за право на жить, они тем самым отдавали и право на внутренний огонь. То есть они эту искру отдавали тому, кто теперь этой искрой владеет, тому, кто хранит теперь этот огонь, государство и великие. Понятно объяснила? Следующее правило, которое тоже очень важно, фундаментальное правило, которое тоже очень важно вам запомнить, Исходя из стихий, опять же выходит из иерархии стихий, три стихии земля, огонь, вода находятся на уровне подсознания и четвертая стихия воздух находится на уровне сознания, информационный процесс. Мы с вами помним еще из первого курса, что ментальное тело, вотчина стихии воздуха, как мы теперь уже знаем, оно обладает одним существенным отличием от уровней подсознания, информационная компонента там выше, чем компонента энергетическая. А один из фундаментальных законов, которые мы тоже уже знаем, то, что информация управляет энергией, а никак не наоборот, и информация онтологически, бытина выше энергии. Это значит, что в этой системе стихий получается по аналогии, что воздух имеет право управлять всеми остальными стихиями. И это, друзья мои, так оно и есть. Это тот самый случай, который описывается в мифах, когда сын наследует отцу. То есть мы помним, что воздух это производная, сын своих матери и отца земли и огня. И вот сын наследует отцу. Воздух. Отсюда у нас формируются два подвывода. Наследственное право в этом мире будет иметь Роль и законность только тогда, когда будет выполнять это условие. Меч наследует, не кудель, это средневековый закон, циалическое право. Кудель не наследует, только меч, то есть наследует только мужчина, женщина не наследует, право на власть, право на управление. Услышали меня? Соответственно, воздух, как треть, четвертая стихия, но при этом вторичная по отношению к, первой, к, к материнским стихиям мужского плана в этом мире, в нашей реальности обладает истинным правом на власть, и воздух, и все первоосновы, которые связаны с воздухом, а именно порядок, традиция и жизнь становятся доминантными, по отношению ко всем остальным стихиям и остальным первоосновам. Порядок как закон управляет реальностью, традиция, как составляющая порядка управляет реальностью, и жизнь как эффект традиции управляет реальностью. И это тоже прописано в фундаментальных законах. Воздух в настоящий момент является главным управляющей стихией по отношению ко всем остальным. Стихия. Именно поэтому структура сознания человека, даже самого-самого мощного, даже самого-самого сильного, по уровню сахасрара чакры всегда будет чуть смещена в сторону воздуха. Чуть смещена. Знаете, какой земли она постепенно у нас чуть-чуть смещается. Оставим по отношению к географической, к географической оси, да? она чуть-чуть смещается. Вот здесь то же самое, здесь тот же самый принцип, чуть-чуть на 2-3 градуса, но сознание будет чуть смещено в сторону воздуха. А это говорит о том, что люди, реализующие здесь законность, всегда будут иметь чуть-чуть мутированную систему сознания именно в сторону порядка вот то, что вы сегодня испытали на медитации, это не мутированная система, это система в чистом виде, которая не тяготеет ни к чему, ни к мужскому, ни к женскому, соблюдая закон равновесия. Но с такой структурой сознания невозможно добиваться социальных результатов, потому что социальные результаты требуют, чтобы твоя структура сознания соответствовала общей установленной мутации, понятно объясняю? То есть чуть смещенный в сторону воздуха. Ваше сознание выравнивается относительно космических величин, в сторону нуля ваше сознание обнуляется. Вот такое состояние сознания, обнуленное относительно стихий, называется пустым сознанием или магическим состоянием сознания, когда ничто не превалирует над другим. Что в свою очередь обеспечивает вам, то самое внутреннее состояние, которое в магии называется личная сила. Личная сила это степень пустоты, степень возможности пропустить сквозь себя любые энергии и любые информационные потоки, отдать их без остатка, а взять себе лишь эффект такого прохождения. Я понятно объясню. Таким образом, если магия стоит перед вами хоть в какой-нибудь основной задаче жизненной, то гармонизация по стихии, и пробуждение силы стихии должна стать отныне для вас основной жизненной практикой. Для того, чтобы добиваться социальных успехов, для того, чтобы добиваться социальных результатов, вам достаточно той гармонизации, которую мы делали с вами до недавнего времени, то есть гармонизации из базового состояния я есмь тот, кто я есмь. Разница в основном это. Следующая наша с вами работа по стихийному направлению, по стихийному факультету, она так или иначе будет связано с, именно с магической реализацией этих сил. Мы будем видеть причину и следствие, мы будем видеть эффекты воздействия и формирования стихийных пространств, будем учиться в них работать. Но прежде чем мы к этому с вами придем, мы с вами должны будем научиться эти стихии в себе возбуждать, подключать в любой момент времени, тогда, когда нам надо, и именно ту стихию или те стихии в сочетабельности, которые нам надо для каждой конкретной задачи. Для того, чтобы достичь такого эффекта, для того, чтобы стихийное управление стало для вас мастерством, очень важно уже сейчас на первом начальном этапе добиться базового эффекта, предпочтения по стихиям быть не должно. Нет никакой вещи лучше, чем другая вещь, гласит Основной магический закон. Нет никакой стихии лучше, чем другая стихия. Гласит тот же самый закон. Поэтому, если, если у вас а, все-таки есть неприятие какой-то определенной стихии, значит, обратная сторона неприятия – это предпочтение. Избавитесь от неприятия одновременно избавитесь от предпочтения. Поэтому, если чувствуете, что что-то не дочистили, дочищайте. Но если, я говорю, все же содержится в равных количествах, это получается обнуление, про, то, про, про которое вы говорите. То на физическом огне, уровне. На физическом плане может вот меня мучить, да. что а, именно вот как раз идет равновесие, угу. что если мужчина больше огня, угу. если женщина угу. а, больше земли, угу. а если все в равновесном плане, естественно, установлено, и может быть как раз и то вот и дает жить? Возможно, и не дает. Но поскольку вы, мире, поскольку вы родились в этом мире. Поскольку вы родились в этом мире физическом теле, именно в физическом, это так означает. Я должна быть женщина или нет? Смотря для чего? Для какой задачи? Вопрос для чего? Вы сюда пришли с какой-то базовой задачей уже. И под эту задачу было выбрано вам тело. Что такое женское тело? Компоненты земли там выше, чем компоненты огня. Получается Цена вопроса, зачем? Конечно, надо понимать, с какой целью ты пришел, потому что если ты пришел с магической целью, значит твоя первичная задача это превратить себя в гермафродит. Если ты пришел с социальные задачи, значит понимать, что женское тело тебе может помогать реализовывать эти социальные задачи. Если ты пришел сюда просто народить другое дитя, то понятно, что только в физическом теле смысл. Под задачу. Тело дается под задачу. И это либо твой помощник, либо твой враг, с которым ты должен справиться. То есть в зависимости от задач тот же самый тест. Да? И никогда не бывает одинаково. одинаковое все есть только у земледельцев. Вот у них там точно все одинаковое. Вы, как только вы поднимаетесь от уровня земледельцев и выше, перед вами начинают вставать индивидуальные задачи всегда перед каждым. Будем искать дальше. Кто ищет, тот всегда найдет, какие проблемы. Ничего, некоторые в семьдесят лет находят, некоторые в два года ее уже знают. У каждого в свое время придет тогда, когда надо, тогда, когда разум будет, должен быть готов изменить абсолютно все под эту понятую задачу. А пока у тебя есть зацепки в окружающем мире, элементарный твой ребенок, ну осознаешь ты сейчас, что тебе не надо иметь детей. Ну что дальше ты будешь делать с этим осознанием? Ну, а но тебе вообще не это надо это иметь детей. Вот вообще не это надо. надо. Ну перекосила, так ну, хорошо, ну вот ты будешь знать это, наверное. И да, что ты будешь это, делать да. с этим дальше? Ну, ну, ну бесполезное да. знание, бесполезные знания не даются. Даются только те знания, которые можно реализовать в этой жизни. А если знание есть, но оно не реализовывается, значит, что источник, который дал тебе это знание, дурак. Конечно, этот источник просто сверху может быть перекрыт на какое-то время, и он не будет иметь возможности влиять на процессы, а любой источник, это всегда идет из какого-то божественного пантеона, значит, боги потеряют в своих правах, вот оно, им надо так рисковать. Не надо, они уже и так нахлебались от нашей глупости. Короче говоря, человек находится в огромнейшем количестве препонов. То есть, с одной стороны, его собственные силы давят, чтобы он реализовывал задачу, с которой пришел. С другой стороны, система давит, чтобы он не реализовывал задачу, с которой пришел. Но этот, на этом конфликте как раз и должна происходить становление личности, формирование бытийной массы. И конечно же развитие воли. Вот этим, собственно говоря, мы с вами и займемся. Но помните, если вы не до конца отработаете само первичное погружение в стихии, если останутся предпочтения, если астрал будет сопротивляться чистке стихий, то тогда дальнейшая работа будет очень и очень затруднительна. Поэтому постарайтесь, пожалуйста, в ближайшие два месяца, которые мы с вами будем в разлуке, максимальное внимание уделить именно стихийным пробуждению стихийных сил и выравниваю их в себе. Вот эта медитация, которую я вам дала, она во многом вам поможет. Делайте ее каждый день, и через 21 день вы почувствуете это выравнивание. Да. Если у меня сейчас вот, есть ощущение, что у меня нет почти вообще никаких. Если вчера что-то еще, еще было, угу. сейчас то сейчас кого-то у меня выровнено, то есть везде, везде растворяюсь, угу. везде там.. Ощущение принятия, приятности. Хороший значит, эффект. Вот. Если он не иллюзорен, критерием оценки является результат, так вот если он не иллюзорен, то информационный поток отмана, который вы сейчас начнете получать, будет иметь несколько иные характеристики. Первое, он будет беспрерывным, И я есть, соответственно, тоже будет стоять не только тогда, когда мы вспоминаем эти слова, а вообще всегда. Это первое. Второе, поток отмана пойдет уже совсем иного качества. Выражаться это будет как несвойственные для вас до недавнего времени идеи, мысли, осознание, озарения. А, соответственно, институционный ряд как следствие также будет для вас меняться. Если это не иллюзия, если так оно и есть, то вы эффект увидите практически мгновенно. То есть уже буквально вот сейчас. Пожалуйста, да, еще раз, еще раз вам скажу, как только вы поднимаетесь по силе, по уровню над всеми остальными, от стихийная сила, это однозначно поднятие, потому что это чистая сила, не суррогатная, система моментально вас выщелкнет, моментально она увидит, кто-то поднялся над общей массой. И первое, что она будет делать, сначала она будет вас пугать, потом она вас будет соблазнять поток всеми преференциями, которые только возможны. Да? Если вы устоите и против того, и по-другому, она оставит вас в покое. Но, повторяю, устоит, как это по-русски? общем, короче говоря, проявляет стойкость мало кто. Вот, я надеюсь, что вы будете в их числе, потому что вы деньгами, соблазнением, повышением социального статуса, счастьем в личной жизни, любимая тема. От социума с счастьем в личной жизни. Да, над своим сознанием. Да. Чтобы не если я тебе дам все, только не вылезай. Только не показывай пример всем остальным. А можно с ней как бы спекулировать? Она начинает да, Спекулировать будет. Чуть -чуть, нет. Работаешь. Нет, ни, никогда не получится. не получится. Поверьте, систему обмануть невозможно. Она моментально вам запишет в актив или в пассив ровно столько, насколько она вам выдала. Потому что она вам выдала авансом. Не верьте системе. Не верьте ее авансом. Никогда. Если вот вы говорили о людях, которые изначально как бы идут вне системы. Да? Да. Если человек изначально идет вне системы, правильно ли я понимаю, что это просто человек, который не нашел свою систему? Нет, неправильно. Есть такие люди, которые рождены для того, чтобы для любой системы, подчеркиваю, для любой быть инъекциями, провокаторами. Они даже если входят в какую-то систему, они обнажают перед ней ее неприглядный смысл. То есть ее ошибки, ее проблемы, ее сложности, да, то есть ее несовершенство. Понятно, что такие люди они всегда изгои и всегда нелюбимы. И будучи они по причине усталости нрава или характера, попадают в любую другую систему системе человека считывает по печатям, печати как клеймы, которые стоят на энергоструктуре человека, в которой сказано: этот человек инъекция. он по природе по своей инъекции, он по-другому себя вести не может. Соответственно, любая другая система сразу же возьмет этого человека как потенциального провокатора и будет стараться сделать так, чтобы он свою провокационную функцию не выполнял ни в коем случае, а значит, надо его прибить на уровень ниже астрала как минимум, то есть на уровень ощущений, зафиксировать его точку внимания и пусть он сидит и желает только есть, пить и, пардон, трафиться. И больше он ничего в этом мире не желает, у него не должно быть других желаний, как съездить в Милан за шмотками. Это вверх мечтания, просто вверх. Соответственно, система будет его убивать. У вот той системы, у которой это получится, она как бы в общей системе ценностей, в общей системе эгрегоров -а будет находиться на более высоком счету. Там, там, там, там, там, там, там, там, там свои конкурентные игры. Вот. Но это правило, человек рожденный на пути инъекционном, по пути вне системном, он а, а, рожден. Это, не значит, это значит, что он ни, ни в коем случае должен обрести в этом мире качество устойчивости, даже случайно не попасть в какую-нибудь систему, не вляпаться в нее. Как бы система его не уговаривала, какие бы преференции перед ним не открывала. Не обретет он устойчивость, любой системы. Да, не обретет, не обретет. Даже если система ему на словах там что-то наобещает или сделает вид, скажем так, создаст перед ним иллюзию, что для него это доступно, только потому, что это доступно для кого-то другого. Он всегда рискует оплашать, потому что система никогда не воспримет его как своего. Для как своего она воспримет только того человека, который рожден на ее канале, системном. Нарабатывать качество устойчивости, не попадать в систему. Минутку, минутку, человек вопрос задает, пожалуйста. Это все равно будет система. Вот. Там есть определенные правила, если вас это разинтересует, давайте мы его продолжим обсуждать на нашем занятии по вопросам и ответам, посвященном магии, колдовству и прочим милым вещам. Запишите его в себе как обязательный. Я хотела спросить, вот когда была чистка воздуха, было ощущение уникальности, это нормально или не Да, очень? это нужное, нужное ощущение именно уникальности. Ну, потому что наряду с уникальностью была еще такая вот э, неодвигаемая метка, да, которая говорила, что э, нельзя быть уникальным, потому что э, да. появляется право другими. Да, совершенно верно. За этим мы астралы чистили, чтобы эту метку нивелировать. Угу. Да. Почему? воздух? Воздух управляет всеми остальными, а значит воздух, тот, кто владеет воздухом, тот имеет право на власть, тот может разжигать огонь. Даже несмотря на то, что в женском теле... Женское тело немножко, э -э, скажем так, усложнит форму проявления власти, форму, всего лишь форму, а форм может быть сколько угодно, форм власти может быть абсолютно сколько угодно, и можно сделать так, что женское тело будет этому ну, совершенно не помехой. Угу. Огромнейшее количество женщин, которые делали это опосредованно либо через своих мужчин, либо через другие инструменты, влияя на разумы людей, например, госпожа Блаватская, ей женское тело, весьма безобразное, кстати говоря, было ну, совершенно не помехой, абсолютно. Да, до сих пор поколению мозги прополаскивает, даже после своей смерти. Чем не власть? Еще какая власть?